Наши ученики работают именно по такой схеме и делают это весьма успешно. Вам всего лишь нужно найти ликвидный объект, проверить его на наличие обременений, затем определить рыночную стоимость, чтобы понимать, на каком этапе торгов его приобретать. После выставляете объект на сайт продаж, общаетесь с потенциальными клиентами, отвечаете на их вопросы. Как только ваш клиент будет готов к покупке и участию в торгах, вы заключаете с ним агентский договор и прописываете свою комиссию. В итоге, по окончанию сделки, вы получаете свою комиссию и ваш план по заработку без вложений выполнен. Друзья, мы искренне желаем вам успехов и побед на торгах.